Любовь моя, привет тебе из пекла, Где рвутся все натянутые струны. Когда-нибудь восставшая из пепла, Я стану женщиной шикарнейшей натуры. Когда-нибудь надену свое платье, И медленно запью обед просека, И буду сильным духом визуально, С манячим голосом и каплями из смеха. Сменяя образы, желания, причалы, Вновь совершенством я заполню душу. И каждый день, как лучшего начала, Меня научит голос сердца слушать. Любовь моя, Привет тебе из пекла, где рвутся все натянутые струны. Однажды, я подкравшись незаметно, вновь повторю, как сильно ты мне нужен.